Я рада приветствовать и попрошу дать мне любым способом знать, слышно, видно ли меня. Не догадываюсь, что видно и слышно, раз включили запись наши невидимые феи-помощницы, вернее, невидимые. А, большое спасибо, и если еще раз подтвердите текстовое где-нибудь черканите пожалуйста чтобы я поняла видно слышно есть звук насколько хорошо Еще такой нюанс видно слышно все спасибо все вижу да спасибо спасибо за реакции спасибо всех очень рада видеть мы сегодня видеть ну вот прям вот эти места знаете я не вижу вас глазами, но уже настолько с многими сроднились сердцами, что прям ощущаю, ощущаю, когда, когда набегает в общее поле пространства практики много тех, с кем в резонансе, да, вот начинаешь прям как-то наполняться сразу такой теплой энергией. И хорошо-хорошо становится, да, как, как с любимыми давними друзьями встречи. Хорошо-хорошо. Да, вот. Мне тоже с вами очень хорошо, вот что я хотела сказать. И сегодня у нас день, в котором мы работали, наблюдая за тем, как проявляет себя через нас, через себя нас, Стихия металла и, или воздуха да, воздуха в разных э, системах по-разному происходит интерпретация того, одного и того же. Металл это стихия, которая прописана в китайской метафизической системе координат. Воздухом она называется больше в славяно-арийской системе координат, но по сути это одно и то же. Это наша нейросеть, это то, что невидимо глазами, с одной стороны, но, как мы говорим, по воздуху все летает, да, там магнитные поля, торсионные поля, интернеты, вай-фай, разные, разные виды связей, это все о, о металле, и, соответственно, или в воздухе, через воздух, металл, я буду говорить уже одну, ну одну стихию, да, давайте так, мы с вами работали со стихией металла, вот металл буду называть как слово, тем более вы знакомились через именно китайскую метафизику, кто какой стихией является, да, и вы узнали некоторые, что вы, например, металл. О чем это говорит для вас? Ваша структура, личность является также вот такой вот удерживающей информацию и передающей все виды информации, на планете между между людьми, между живыми в общем-то системами. Поэтому если вы личность металла, у вас не просто жизнь, а жизнь с особой миссией. Она у всех людей, всех стихий жизни, не просто праздное такое пребывание, а, бы, а бы время укоротать, но именно сейчас, в это, в это время, когда мы говорим о, о, об эпохе перехода, о смене эпохи, входе в эру Водолея. Металлические люди являются очень значимыми персонами с точки зрения макрокосмоса, с точки зрения устройства, устройства в целом, да, вот такого цивилизационного. И, конечно, очень часто... Металлические люди ощущают внутри себя определенный какой-то такой, ну не могу сказать груз, но присутствие. Присутствие некого важного задания, о котором надо обязательно узнать, соединиться с миссией, с предназначением и не просто на какую-то фигню тратить свое время, а проявляться достаточно... Ну, заметно. Да, бывает это и проявляется через ложную мотивацию, но у большинства металлических людей в этом воплощении действительно она достаточно миссийная роль во всей, во всей такой мега игре. Поэтому если кому-то из вас металлические барышни и господа сегодня, как говорится, почесала почесала немножко подбородок, чтобы вы ощутили свою настоящесть и свою значимость не из-под ширмы гордыни, потому что очень часто металлические люди демонстрируют никому не нужную скромность, и очень часто при, приуменьшают свою видимость, проявленность, значимость, при этом ощущая ее внутри. <с> вот если в каком-то из вас вот прям четко, как дротиком в, этот, в десяточку попадаю сейчас этими речами, напишите обязательно свою реакцию. Ну, это так, несколько слов в тему сегодняшнего дня. И очень надеюсь, что вы подслеживали внутри себя, как живет эта стихия у вас, потому что мы все носители всех стихий, и у каждого из нас есть эта энергия металлическая, и она, ну, она также отвечает за нейросеть, за мысли, за структуру, за наши внутренние установки, за концепции, за правила, ну и тому подобное. Сегодня у нас с вами будет знакомство, с невероятно э, необычной женщиной которая во многих смыслах для этого мира не однажды не единожды являлась э, таким ускорителем прогресса ускорителем трансформации ускорителем разрушения догму разных э, разных таких, знаете, законсервированных правил. Сегодня у нас будет с вами встреча, беседа и знакомство с Викторией Востриковой. Я вам уже говорю э, имя и фамилию этой прекрасной женщины. И немножко оставлю, как говорится, место для интриги. Э, расскажу также о той медитации, которая последует за беседой, знакомством. И как уже традиционно сложилось, предыдущие два, два вечера мы с вами пойдем, пойдем в глубину себя еще, еще дальше, еще выше. Сегодня у нас будет с вами невероятная медитация, которая даст возможность исцелить очень-очень глубокую родовую карму, родовую, именно родовую, конкретно родовую. И в силу того, что этот вечер обещает быть усиленным присутствием Виктории, поэтому я здесь добавлю, что не просто родовую с точки зрения нашей земной системы, но и Родовую карму, которая является кармой наших взаимосвязей с космическим племенем. Когда вы познакомитесь с Викторией, вы поймете, почему, почему я вот, вот так вот завернула даже сегодняшний диалог, монолог, свой пока что да, монолог и эту встречу, ибо Виктория является носителем очень необычных способностей и не просто их носителем но и на сегодняшний день уже и транслятором проявителем и у тех кто идет на марафон с чистого листа будет великолепнейшая возможность прикоснуться к ее дару потому что именно виктория одна из немногих из всех наших кураторов менторов является в том числе носителем проявленного дара, исцеления голосом души, лемурийским голосом, голосом древних жриц. И Виктория является моей сокурсницей. Мы вместе с ней учились у моей духовной крестной, я так называю Кэрил Сальтер, это целитель из Франции. И я очень редко провожу целительные сессии только по запросам глубинным, когда дру, ничего другое не работает, вот тогда приходит этот инструмент, или когда душа самого человека об этом просит. В основном я работаю через потоки Мария, как родовой целитель, ну, в целом и Мария поток проявляет все потоки, но я для себя, вот внутри себя, когда чувствую, какой конкретно канал открывается, эту разницу ощущаю, да, знаю точно. И Виктория одна из немногих, кто этим инструментом работает с людьми на такой... Ну, не то чтобы громко-регулярной основе, но достаточно, достаточно заземленной основе. И это, это уникально, это очень уникально, это очень неповторимо, это очень аутентичное и это очень сильная работа с древними душами. Вот, дорогие древние и юные души, сегодня у нас с вами намерев... намечается глубина, высота, и если у кого-то из вас в рамках опыта души, были были инкарнации, да, в которых накоплено достаточно много причин злиться на Бога, предъявлять, предъявлять к Нему претензии, то обязательно запоминайте и берите в копилку своих практик именно эту медитацию, которая будет будет сегодня. Я перед тем, как ее проводить, еще немножко с вами о ней поговорю. Ну а сейчас хочу пригласить присоединиться к этой эфирной комнате Викторию Вострикову. Поэтому, дорогие друзья, встречайте Викуся, включая видео, включая звук. Добро пожаловать. Принимаем. Прошу любить и уважать. Так же, как и как и все мы в проекте People. Один из наших ведущих менторов People Edge, это в том числе и Виктория Вострикова. Добрый вечер, дорогие. Рада вас приветствовать. Я Виктория Вострикова. Мне 49 лет. Я живу в городе Херсоне и являюсь выпускницей крылья 2021 и имею счастье и ответственность быть а, также куратором нашего дорогого марафона, который мы с вами так а, успешно и ярко начали. Вот. А, что еще рассказать о себе? А, Ирина, как, меня как уст... Удобно. Могут сами отвечать и сами спрашивать. Вот что значит педагоги. Виктория, чем помимо целительных техник, практик ты в жизни занималась? Знаешь, я вот эту классическую фразу задам. Итого, Виктория, как ты докатилась до, в общем-то, проекта People и до вот такой вот реальности? Откуда катилась? Дорога была хорошей, интересной. С поворотами, разворотами. Вообще, мой любимый проводник Наталья Возненко, которая вчера была в эфире, начала этот путь, потому что это были ее семинары, которые она проводила в городе Херсоне. И так вот все началось. А затем... Это Вы была... вместе работали, все верно? Работали не вместе, но по жизни вместе. Мы ходили У -у -у. даже в одну школу. Вот, да, и затем было одно направление, немецкий язык, но в разных организациях, вот, да, и немецкий язык преподавать я продолжаю, и также, как Наталья, тут мы схожи, тоже кандидат наук, доцент, доктор философии, это, это есть. Но также была какая-то переоценка. В какой-то момент жизни я подумала, что это не нужно. Сомневалась, разбиралась в себе. И оставила то, в чем я почувствовала, что я нужна. А это именно практика. То есть я преподаю немецкий язык, методику учителям. И сам непосредственно немецкий язык для тех, кто желает учиться в Германии, продолжать свой жизненный путь, работать, возможно, то есть это вообще, ну, это очень приятное чувство, быть сопричастным к тому, когда у человека открываются новые перспективы, новый полет, и поэтому, да, ну, это я оценила тоже в своей жизни как важную для меня тоже вещь, и это осталось, вот, но ну, а что-то ушло в сторону потому что на передний план по важности номер один для меня стало новое развитие, свое духовное развитие. И для начала это был курс у Кэрол Сальтер и активация голоса души. Ну а затем, конечно же, и наша встреча с тобою на консультации, и затем я бесконечно благодарна, что этот год в моей жизни был, потому что он действительно подарил крылья, и, и, и всех вас, все мы теперь вместе продолжаем, продолжаем нести те знания, которые приобрели сами. Сто процентов, двести процентов даже. Меня 100%. когда спрашивают, какова миссия моей души, я в первую очередь всегда отвечаю ту, которая была вспомнена, да, которая действительно раскрылась. После встречи с Карл Сальтер у меня была встреча, да, вот, встречная встреча, встреча ченнелинг, ну, в буквальном смысле с Богородицей, то есть это, это было в Вене, это незабываемо, это случилось на площади, и вот я смотрю на эту огромную пятиметровую фигуру, она мне что-то передает, я не верю своим, своим внутренним глазам, и при этом... Э как-то вот в мозгах постоянно пробегала такая ну, бегущая строка. «Спроси о самом главном, о самом главном спроси, не забудь спросить о самом главном». «Ах, да, да, точно, точно, самое главное. Зачем я живу? Для чего я живу? Чуть не забыла». И такой внутренний ответ вот просто поселился в сердце, чтобы пробуждать ген сестринства в мире. «Запомни об этом, помни это и реализовывай это». И вот когда, вот когда я встретила вас, да, вот херсу, херсонских фей, мы, Господи, как много сестер, как же ж много серстер, когда, когда мы увиделись на курсе, потому что как-то, касаясь каждой женщине, иногда я, я заставляю себя об этом вспомнить умом, что это моя сестра, раз она женщина, да, есть такое бывает, но есть люди, глядя на которых, вот просто касаясь глаз которых, ты это безусловно чувствуешь, что это просто твоя сестра и внутри твоих генов течет какая-то единая кровь прозрачная, да, какая-то голубая, да, вот немыслимая, похожая на воздух и вот такое же у меня было и чувство при встрече с тобой, вот, это, это. А Я тоже для себя открывала, вот после, в моей жизни было три ретрита, я надеюсь, их будет еще еще много, но три, они были незабываемые, ну, в программе «Крыльях» они были, и, конечно же, эти девочки, с кем мы пересеклись на ретритах, и просто узнали друг друга, это какое-то вообще таинство и волшебство. Вот свет каждой, когда люди настолько себя вот чисто, искренне, по-настоящему проявляют, по сути, ведь никто не прячется, но почему-то, вот в, в таком волшебном кругу это очевидно, это зачаровывает, это дарит, это объясняет, это когда кто-то рассказывает о себе, а ты понимаешь, что это я о тебе, когда ты это я, а я это ты. И это все безусловно. Поэтому, дорогие девочки, будут в нашей жизни еще ретриты, я вас сразу уже и туда зову, потому что это невероятный опыт, невероятное проживание и. Это очень дорого, это по-настоящему открывает тебя и себя, и расширяет, и дарит друг друга, в том числе сестринство. Да, так и есть. Ты вот вспомнила о ретритах, у меня сегодня весь день, вот, я тоже живу, все, что предлагает другим пожить. И было постоянное такое присутствие мыслей о планах на ближайший ретрит. Я проживаю на Закарпате, прям ну, действительно влюбилась в эту территорию, хотя это впервые в моей жизни. Я да, уже больше двух, еще не больше, но ну, почти два месяца здесь нахожусь и, и понимаю, что ну, не случайно. Потому что я родилась на Западной Украине и всегда ну, как-то мне казалось, что это такой похожий весь регион, но нет, Закарпатье и Западная Украина ⁇ это разные миры. И вот мечтаю сюда собрать группу, привести в те места, которые найдены. И, конечно, здесь очень много лемурийских локаций. Я думаю, что вы это уже тоже смогли ощутить, в том числе на основании моих и постов, и разных, разных звуков. Да? Вот я там голосом души немножко здесь уже погуляла. И так, вижу, что есть, что нам здесь пособирать, да, вот, вот тем самым сестринским полем, которое, когда мы собираемся вместе, происходит просто какое-то невероятное волшебство. Мы в этом уже убедились, приезжая на Херсонскую землю, да, на вашу родную землю. И знаешь, Викус, я бы тебя еще попросила, вот в силу того, что я понимаю, какой уникальный просто спектр у твоего сердца есть, и... и это, это дар, это реальная способность. У тебя очень-очень сильный дар, безусловно, безусловно, принимать людей. И реальность в буквальном смысле безоценочно такой, какой она есть. Была ли ты всегда такой? Или это как-то наработалось твоим опытом жизни? Потому что то, как ты умеешь отслоить все правила, все... Наверное, ты этого даже не, не замечаешь. Наверное, ты даже об этом не думаешь. Наверное, это происходит просто естественно от присутствия. Но а, а, а я это вижу, знаешь, вот вот когда когда стоит группа, вот просто аурически вижу, как как этот луч вот отсюда просто вот так вот расстреливает все иллюзии, все мысли, формы и э, сердцем видит. Э, истинная истинное, безоценочное, безусловное. Это так всегда было, или ты этому научилась? Не всегда. Конечно, не всегда. Какие-то люди тебе импонируют, нравятся почему-то, но, правда, за последние годы я научилась стараться сразу видеть свет в человеке, его свет, его правду, его истину. И... Я не была, я была категорична, я огонь по природе своей, и вот эта категоричность какая-то, да, мне свойственна, плюс э, э, сама себе придумывала правила, это должно вот так соответствовать, такое ага. Да. То и есть, вот этот преподавание... результат является противоположным. Я ушла от тех канонов, которые были, правда, я в пути и все время анализирую. Это вообще такой внутренний диалог, непрекращающийся, он постоянный, а это было с какой позиции сказано? А вот здесь что? Принимаем, не принимаем. А, здравствуй, гордынька, сейчас вот это. И то есть, ну, с людьми, вот когда общаешься, я себя тоже анализирую. Единственное, что стало меньше во мне, к себе в том числе и к людям, это критики, намного меньше и понимание того, насколько мы все взаимосвязаны, насколько мы все притягиваем, зеркалим, отражаем, правильные струны звенят в человеке, если... Если увидишь свет души, если правильные вещи скажешь, ну, просто даже при знакомстве. И это так ценно, вот это умение. Мне кажется, ну, мы все должны от этого отталкиваться, находить то общее, что есть в каждом из нас. А это есть, это есть, безусловно, в каждом. Ну и безусловная любовь. И это все время в пути, потому что только я подумаю, что у меня безусловная любовь со всем человеком, да, и думаешь: ой, проверочка, проходим дальше, анализируем, ну и выравниваем, конечно, и выравниваем, но я сейчас саму уже сказала. Потому что ну, как бы все наши самые близкие, они наши серьезнейшие и бесценнейшие учителя. Вот, поэтому все отношения, они текут как вода, как жизнь, и, конечно же, не бывает ничего постоянного, но очень приятно и ценно уметь держать эту планку, этот баланс высоко, чтобы можно было самой себе в душе сказать, да, это безусловная любовь. Ты очень красивая женщина, да, ты очень образованная женщина, ты очень счастливая женщина. Вот расскажи о твоей маленькой вот этой уникальности, которая есть такой истории трепетной внутри твоей семьи. Потому что нас всех всегда восхищает. Вот честно тебе скажу, и потрясает, и восхищает твоя история, твоих отношений с мужем. Расскажи, поделись этим. Uh, ну, uh, отношения с мужем, да, это интересная тема, когда-то давным-давно, мне казалось, если я напишу женский роман, это должно всем быть интересно yeah. и нравиться, потому что я была учительницей. Тебе не кажется, очень интересно, но не с точки зрения смазковать, это как, ну, ты я думаю, ты понимаешь, о чем я. Конечно, потому что это было остановление, и это было верность себе. А вдруг свалилась учительница на голову любовь к ученику, который в классе сидит, старшие классы, и он перешел из другой школы, и вот такая случилась встреча. Конечно, это сразу была не любовь, но что-то значимое произошло. И затем, после окончания лицея, у нас возникло подтверждение с его стороны любви, и, в общем-то, мы пришли к тому, что вот уже больше 20 лет мы вместе и стали семьей, ну, и, конечно, это своего рода серьезнейшее становление, и вызов мне был, потому что я считала, что это неправильно, это сложно, ну, и... Моя инициация, да, вот? Да? форму свободы да, да. которая раскрыла твой дар безусловной любви совершенно верно и поэтому вот мы вместе у нас растет сын и дочь и все хорошо да. Да. Да. я ну, по-прежнему говорю что это да безусловная любовь потому что я сейчас ну возвращаюсь к тому что говорю жизнь течет и в каждом дне мы проявляем себя по-новому, и наши партнеры, конечно же, тоже, И потому что в нас происходят изменения колоссальные, я говорю о том круге, который в People, который рядом с тобой, Ирочка, потому что мы все работаем над собой, и это не может не отражаться на наших близких, это безусловно, и тоже факт. Знаешь, Виктория, мне хочется тебе пожелать, Викусь, честно, вот продолжай исцелять людей своей верой, просто прикасаясь к ним, своей безусловной любовью, вот этим, этим своим таким пензликом, ну, реально забыла, как это на русском рисую. Кисточкой, кисточка да, кисточка вот, вот, вот, вот реально, кисточка, кисточка как холсту, вот ты, вот, ты действительно способна исцелять людей просто верой. Потому что, я повторюсь, я когда смотрела на вас, да, вот какие вы замечательные, ну, вживую, да, когда мы на ретритах, и пыталась для себя понять вот, вот эту суперсилу, да, суперсилу каждого. Конечно, твоя суперсила — это вера, вера в, в то, что ты чувствуешь как истинное. Да, вот оно обретает невероятную силу. И подкрепленное безусловной любовью оно становится просто очень мощным инструментом больше скажу в целом Целителей есть такой такой кодекс правила если ты не можешь видеть бога во всем ты не можешь его видеть вообще а в силу того что бог это и есть любовь то если ты не можешь видеть любовь во всем ты не не можешь ее познать вообще поэтому это это для меня это о тебе и вот так вот сильно-сильно повезло и всем нашим участницам и нашему проекту что ты с нами что ты часть команды people Благодарю, ирочка мне тоже очень повезло очень очень Спасибо за, за то, что была сегодня в этом вечере. Если ты хочешь еще что-то сказать, куда-то пригласить, что-то осветить, добавляй. И да, вот я вчера об этом забыла как-то сказать, когда выступала Наташа Возненко. Обязательно познакомьте людей со, с собой на уровне всех ваших э, ссылок, пабликов, ваших соцсетей. Покажите, где вас можно найти какие прекрасные курсы у тебя есть, кого ты обучаешь, что ты можешь помимо своей не только творческой, да, вот целительной профессии предложить людям, потому что, знаете, очень ценно собирать, дорогие слушатели, друзья, собирать, просто, в общем-то, на карандаш себе замечать специалистов пробужденных, потому что в этом мире сейчас не всем нам нужно стать... Там, мастерами, гурами, гурисами, там, эзотериками или целителями не всем. Кто рожденным быть, тот им неизбежно станет. Но быть человеком, включенным сердцем и пробужденным сознанием это задача всех и каждого. И когда ты знаешь, что вот он, медик, с включенным сердцем. Вот он, косметолог с включенным сердцем. Вот он, учитель немецкого с включенным сердцем. Вот он, какой-то ну, журналист с включенным сердцем, Летчик И, и, и, и дальше, и дальше, и дальше. Это, это особенный такой список, который важно сейчас создавать создавать, передавать друг другу, как никогда, рекомендовать, советовать. Вот нащупали, делитесь. Так что, Викуся, я тебе желаю успехов во всех твоих видах деятельности. Благодарю, Ирочка. Благодарю. Я хочу пожелать всем участницам расширения своих границ веры, меня сейчас переполняет вера в мир, в победу, переполняет. Я ее культивирую и призываю всех это делать. Мы объединяемся все Вот в этом волшебном поле. Мы невероятная сила, и мы можем очень многое. А инструменты, которые будут здесь предложены, они помогают жить, они помогают дышать, они помогают оставаться с собой истиной внутри, потому что война — это колоссальный стресс и беда. Поэтому давайте уходить от беды, давайте шагами, семимильными идти к миру и к счастью. Для этого есть все инструменты, все ресурсы. Вот я сейчас в данный момент нахожусь не в своем любимом Херсоне, но те инструменты, которые, которыми мы теперь, благодаря учителю тебе, Ирочка, благодаря платформе, благодаря всем девочкам, которые, скажем, Спасибо мы всем нашим работаем. учителям, да, вот через твои слова передадим поклон всем учителям по нейросети в этот металлический да. день, потому что их много, а мы на их плечах стоим. Да, и вот они все помогают каждый день творить мир, и вот я сейчас нахожусь не в Херсоне, но оставила в херстоне фантома все практики я провожу с места силы со своего дома со своей полянки я туда возвращаюсь я туда наведываюсь я туда ставлю защиты и знаки то есть мы все можем любимые женщины мы все можем мы волшебницы только давайте направлять луч своего света туда где это сейчас очень нужно все Золотые слова, что тут добавить? Это правда и, и направлять туда, где это больше всего нужно. И верить и доверять пространству. Также и помнить, что мы, мы все находимся там, где это больше всего сейчас нужно. И в этом тоже не сомневаться. Ну, в целом, когда у тебя что-то получилось, да, вот и всегда жгуче стремишься с этим поделиться и в таком формате старта хочется прям каждому подбегать и <laughs> за, за, за плечи тормошить и, и пытаться взывать, собирать, завлекать. Но ну, все равно понимаешь, что тебя услышат, увидят и поймут действительно те, те кому кому ты резонируешь, с кем у тебя резонанс. Мне так повезло у меня да, резонанс с такими, с такими классными женщинами со всего мира с разных уголков викторий я желаю нам с тобой такого же резонанса и на будущее и до встречи на эфирах ты будешь у нас вести медитации с голосом души да, да. Насколько я помню, во втором месяце марафона, если я не ошибаюсь, или в третьем знаю, даже. Да, да где-то да. вот там, да. немножко не сразу, не в начале. Практически каждый ментор, каждый куратор, с которым я вас всех, друзья, знакомлю, и дальше буду продолжать это делать на следующей неделе каждый вечер, все понедельник, вторник, среда и дальше будет продолжаться знакомство, но уже внутри, внутри марафона и конечно когда происходит вот этот диалог да, вот с человеком и ты начинаешь видеть его многомерность хотя бы хоть немножко да, вот прикасаясь к разным граням я уверена в том что создавать пространство больше доверительности больше такой интимности больше безопасности у нас с вами будет все легче и легче вы вы видите какие-то светские красивые реальные мудрые клевые уникальные женщины и я низко кланяюсь за то что вот такие вы собрались ну что выключайся пойдем медитировать пойдем Тебя тоже приглашаю оставаться в самой медитации, потому что вы услышали начало этого, этой встречи. Все, у кого есть ощущение, что внутри системы, внутри многомерной структуры присутствует какая-то часть сознания, которая продолжает обижаться, обижаться на Бога, и носить в себе какие-то следы памяти, возможно, даже очень-очень древние, очень-очень глубокие, настолько древние, как этот мир бренный, вообще, уходящий корнями в начало начал Но тем не менее, если хоть на что-то у нас есть эта, эта самая обида и претензионность к источнику, к Творцу, мы будем из-за этого обременены инфицированный, инфицированы да и мы будем болеть э, гордыней потому что обидеться на бога и ну по сути жаловаться на что-либо жаловаться на что-либо в своей жизни в своей судьбе вообще в целом я бы сказала всякая жалоба на что-либо в жизни это прямое оскорбление бога прямое оскорбление и когда мы это делаем мы отдаляемся от Него. От чего Него? Если Бог — это я, я частичка Творца, это та самая светлая проекция меня, это тот Будда или Иисус, который пульсирует внутри как истина, как тот, кто создал все, и я и есть Он, и он и есть я. Но когда я жалуюсь на что-либо в целом, Получается, что я подрываю своими сомнениями, своей критикой, своим нитьем устои самого мира. И это, это посмешище, по сути. Реально. Нам нужно всем прекратить жаловаться и перестать быть посмешащим. Потому что мы очень многим вещам учим своих детей. Мы очень часто умничаем, пытаясь проявить какую-то свою уже значимость через мудрость, видя чь то невежество, но продолжаем на что-то внутри себя жаловаться, на что-то или кого-то, жаловаться, обижаться. И тем самым мы оскорбляем Бога, мы наносим прямые оскорбления Творцу источнику и тем самым мы от него отдаляемся а живем мы для того чтобы приблизиться к нему представляете диссонанс то есть мы пришли жить чтобы вернуться домой, чтобы приблизиться к источнику, чтобы познать больший объем спектров безусловной любви. но мы об этом забываем когда попадаем в мир материи и начинаем на все подряд жаловаться, обижаться и из-за этого отдаляться от от того к чему двигаемся поэтому нам всем нужно прекратить это делать перестать быть посмешищем и дать богу шанс дать богу шанс быть нами услышанным в самих себе, внутри себя. Потому что Бог — это Слово. И сегодня я вас пригласила на медитацию прямого благословения самих себя. Благословения самих себя. Благое Слово, Божье Слово должно остаться внутри сознания, чтобы мы начали двигаться в сторону, только начали в сторону. действительно безусловной любви. И сегодня у нас с вами будет маленький шанс через групповую медитацию привнести небо на землю, привнести и оставить его на земле. Привнести небо на землю, что я имею в виду? Растворить своей практикой, своей светоносностью, своей, своей, своим духовным величием. Растворить те тяжеляющие кармы, да, которые однажды создали причины для того, чтобы мы начали отходить от источника. То есть сегодняшняя медитация способна нас с вами увести в начало-начал, в котором мы впервые однажды отвернулись от источника, в котором мы впервые... Начали на что-то жаловаться, в котором мы впервые в чем-то усомнились, в котором мы впервые захотели себя поставить выше Творца. Потому что если мы критикуем, то мы замахиваемся, или жалуемся, или обижаемся, мы замахиваемся на, на главенство, на главенство. Да? Получается, что так. Поэтому. Я вас приглашаю сегодня и сейчас стать живой скалой и привнести небо на свою землю, на себя землю, на себя святую землю да, то есть в свое тело, и в свой род, и в свой народ, и в свою природу вещей, и исцелить тот самый первый опыт познания полярности, которую мы называем темным миром. Вот такой вот, вот такой вот нам сегодня дают групповой шанс. Поэтому давайте настроимся на практику. Она будет самой длинной из всех опытов, которые были в этой открытой неделе. Мы будем делать медитацию с вами сегодня 22 минуты. И я знаю, что вы сможете, я знаю, что мы все с вами сможем это сделать. Я знаю, что у нас есть на это право, что у нас есть на это сила, и что у нас есть на это возможность прямо сейчас. У нас есть эти 22 минуты. Если мы практикуем что-то 7 минут, мы похожи на человека, который зашел в комнату, где очень-очень-очень грязно, и просто, стоя в двери, оценил масштабы звездеца. Вот просто оценил и увидел, что где не так. Если мы практикуем эту медитацию 11 минут, мы похожи на человека, который успел пробежаться по периметру в этой комнате и немножко попереставлять всё-то туда-то сюда. С точки зрения своего рационального ума, как, как кажется правильным. И вот когда мы начинаем медитировать эту медитацию от 22 минут, не двигаясь по комнате, мы начинаем наблюдать, как все оказывается на своих правильных и истинных местах. Вот так вот выглядит эта работа внутри системы. Что мы будем делать? Сделайте вот таким образом свои указательные пальцы. Вот так вот они направлены. Мы с вами сядем очень-очень вертикально, насколько это возможно. И сделаем такой небольшой купол вокруг своей головы. В этой медитации мы будем создавать очень сильное. Очень сильное магнитное поле, до такой степени сильное, что вы сможете ощутить, как из ваших пальцев протекает энергия. И как эта разнополярная энергия соединяется вот в этой точке, и вы сможете ощутить, как гудит канал, вот, вот этот вертикальный канал, который входит в вашу макушку. Вы оставляете небольшое расстояние между своими пальцами. Вот как вот у меня, да, смотрите, видите. Приблизительно вы можете проверить у вас пальцы на расстоянии между вашими глазницами. Вот так. И в этой позиции замираете. Мы с вами будем дышать, дышать дыханием огня. Закроем глаза. Будем смотреть только на самый-самый кончик носа при закрытых глазах и дышать носом. Дыхание огня. Дыхание огня это только выдохи своей диафрагмой, животом. Попробуйте, потренируйтесь, закройте глаза. Дыхание огня. Как только вам вдруг будет становиться тяжело, дышите интенсивно громче и глубже, и будет становиться легче. Вот и все. Ну что ж, чтобы допустить процессы самой максимальной силой, мы сейчас с вами откроем пространство и поле под звуки Гонга. Садитесь, закрывайте глаза, сложите руки в намасте у сердечного центра и настройтесь на практику. И мы делаем глубокий вдох и медленный выдох. Сегодня мы с вами будем немногословны. Сегодня мы отдадим возможность звучать Богу напрямую через нас. Мы сразу открываем пространство практики мантрой Онгнаму Гурудев Наму. Я приветствую Бога внутри меня. Я соединяюсь со своим Высшим Я. И я соединяюсь с цепочкой всех соединенных. Я соединяюсь с нейросетью всех тех, кто соединен с источником напрямую. Глубокий вдох. И с выдохом выдохните, пожалуйста, всю избыточную значимость этого момента и расслабьтесь. Этот вечер такой же обычный вечер, как и все остальные. Но это жизнь, необычная жизнь. Это единственная жизнь, которая у меня есть. Я здесь, я есть, я свет, я миротворец. Глубокий вдох, чтобы начать. Я не женщина, я не мужчина, я не личность, я не тело, я не ум, я не эмоция, я не душа, я есть Бог. Я есть дух. И у меня есть душа. У меня есть эмоция. У меня есть ум. У меня есть тело. У меня есть я. У меня есть мое мужество. У меня есть моя женственность. Я есть дух. Я есть. Есть. Есть я. Есть. Это истина. Истина. Это исток. Я возвращаюсь к истоку. И начинаем. Why? Why? Why? Why Я о чем не думайте, но попытайтесь почувствовать, как много всего пережила ваша душа, как много всего познала Личность как много всего вынашивая тело, как много было калейдоскопов, разных событий, обстоятельств, взлетов, падений, начал и концов. Как много всего хотелось и не смоглось как много раз сказано «да», но проявлено «нет», как много было нечт, и как много из них не сбылось, потому что действие так и не началось, как много разных частей себя было не принято, Непризнанно. Как много времени упущено. Как много внутри вины за это упущенное время.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 Просто дышите. Двигайтесь своим пупком, очищая свою мирную систему, очищая свою карму рода, возвращая небо на свою землю. И прямо сейчас откажитесь раз и навсегда. Откажитесь обслуживать эту разрушительную привычку, на все жаловаться, расстреливать своей критикой себя и людей, оскорблять Бога своим нутвм, своими ожиданиями, своими идеализациями, быть посмешищим, собственным глазах. Декларируя одно, а делая другое. Дышите, и дыхание исцелит те части сознания, которые до этой минуты оставались в этом невежестве, в этой боли. Вот такие в Африи Это путь к интуиции. Это дорога очим к свету. От себя невежества, себя к себе ясно знающими, благоснегленными, изначальными. Лаида, лаида, лаида, лаида, лаида, лаида I hear, I hear you. I hear, I hear you. I hear, I hear you. Like you. чувствуйте прямо сейчас пространство вокруг себя, присутствие себя горы, себя Будды, себя Христа, себя Мессией, себя Иисусом сознанием, себя Божественного, себя Архангельского. Почувствуйте, Эту между своими пальцами и впустите поток этой силы через свою жизнь на себя землю. Исцеляйте себя своим дыханием. Исцеляйте себя. Исцеляйте. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай Why... tears. My tears. My tears. Why... tears. My Лайти в душ, лайти в душ, лайти в душ, лайти в душ, лайти в душ, лайти в душ, лайти в душ.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 и не боритесь со своей болью, не боритесь сейчас ни с чем. Выйдите из конфликта, выйдите из конфликта между телом, мыслями, душой, между своим духом и своим я, между умом и вашим прошлым. Не слушайте мысли, не слушайте, не слушайте. Отдайте свое тело в руки Духа, вы все можете. Вы сильнее, чем думаете, ни о чем не думайте. Не думайте о боли, просто дышите. прямо в точке боли, прямо в точке узла кармы. Дышите, станьте деревом, станьте скалой, живой скалой отдохваренный, золотой, наполненный светом скалой.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 Лай, лай, лай,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 Простаньте до конца, умрите сейчас, умрите из жизни. Станьте скалой, не ждите, не ждите конца, ничего не ждите. Достигте вечности, станьте вечностью, ощутите себя скалой, живой скалой. Сейчас у вас будет встреча своим бессилием. Чем больше вы пытаетесь быть всесильным, чем больше вы говорите себе «я смогу», тем ближе вы к той части, которая наконец-то соединится с вами. Скажите тебе прямо сейчас, я не могу, я ничего не могу, я не сильная, я бессильная, я соединяюсь со своим бессилием, со своим бессилием, соединяюсь, соединяюсь, я являюсь бессилием, но я не сдаюсь. Я этим являюсь. Я с этим соединяюсь. Я бессилия. Я насилие. Я ничего не могу. Я ничего не могу. Я не могу ничего. Я этим являюсь. Я не сдаюсь. Я с этим соединяюсь. Я ничего не могу. Я ничего не могу сделать. И я не сдаюсь. Я сдаюсь. И теперь я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я боюсь. и этим я являюсь, я сдаюсь, я больше не могу, я больше не могу держаться, я сдаюсь, я тот, кто боится, я тот, кто убегает, я тот, кто ничего не может. Я тот, кто не хочет жить. Я не хочу жить. Я так больше не хочу. Я так больше не могу дышать. Мы не с тобой. Я соединяюсь со всеми частями, которые когда-то дарились не справились, умерли и достигли. Прекратили дышать, перестали хотеть жить, помогли кому-то не жить, лишили кого-то жизни. Я соединяюсь со всеми частями, которые возомнили себя выше жизни, выше Бога, выше источника, которые Решили себя недостойными жизнью, которые лишили тебя жизни. Я соединяюсь со всеми этими частями. Дыши.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 I hear, I hear, I hear. Отмени никогда Отмени на мгновение Отмени на секунду Я не засомневаюсь в том, что я ее живой Бог Я следую за голосом своего Духа И ни пера мне в этом пути ни пуха Твоя последняя минута. Оттяни к свету. Назад дороги нет. Глубокий вдох Соединяем пальцы между собой над головой И напрягаем все мышцы И пушечный выдох Right. Пальцы соединены, глубокий вдох right. и последний раз. Right мышечный выдох. Соединяем руки между собой и закрываем глаза. Останавливаем руки у сердечного центра. Крепко-крепко сдавливаем между собой ладошки. распространяем плед своего сердца на всю орбиту и всех кого мы пригласили на эту орбиту выдохом вдох положите левую руку на живот на пупок правой прижмите Глубокий вдох и распространяем с выдохом на всю родовую систему. Положите левую руку на левое колено, правую на правое колено и с выдохом на всю планету Земля. Вдох. Я оставляю тебя, небо, на себе, земле. И мы соединяем руки между собой на уровне груди. Чувствуйте себя. Почувствуйте качество энергии, которая сейчас протекает через вас, как много каналов исцелено, как много света там, где его давно не было, как наполнилась кровь истиной. И мы с вами закроем пространство. Мантрай сад нам. Длинный сад, короткий нам. Глубокий вдох. Сам. Делитесь капли счастья с теми, кого вы любите. Каждого человека, которого вы сегодня встретите, обнимите крепко-крепко. Окутайте любовью. И отныне, каждый раз, когда вы будете встречать человека, который напомнит вам о том, как вы когда-то жаловались, или гневались на Бога внутри себя подумайте одну фразу Я желаю тебе счастья Я желаю тебе счастья Я желаю тебе счастья Потому что слово счастье это молитва это код и шифр счастье это все части быть с каждой своей частью, быть целостным. Познал однажды природу этого состояния. Желайте этого всем. Я желаю вам счастья. До встречи завтра. На ноль на коврике. Благодарю вас за пространство с творчеством.